Пугает ли вас искусственный интеллект? Или Меня вам все приятно видеть ведущих, которые все таки еще, называется, люди. Ну, а мы сегодня говорим про искусственный интеллект, Александра. А люди как? А, тучи. Да, тучи как люди. А, спрашиваем у наших телезрителей, пугает ли вас искусственный интеллект, или вы, в принципе, довольно спокойно относитесь к тому, что технический прогресс наступает, и где-то нас, возможно, скоро будут заменять роботы. Вот, например, робот-адвокат в суде. Ну, вот мы дело. как раз и узнаем, и не только ответ на этот вопрос у нас сегодня в гостях Елена Феоктистова, юрист. Елена, доброе утро, здравствуйте. Ну и прежде чем перейти к основной да, теме, наш вопрос действительно, а смогут ли, например, роботы с искусственным интеллектом заменить юристов? И как юристы относятся к искусственному ну, интеллекту? юристы, конечно, люди продвинутые, они за прогресс. Это, ну, глупо отрицать, это уже в нашу жизнь активно вошло. И в будущем, да, я не исключаю, что вполне возможно, что роботы действительно заменят юридические консультации как таковые. То есть общение будет уже не с живым человеком, а с машиной, которая uh -huh. будет автоматически искать правильную норму права и отвечать вам на вопрос. Uh -huh. То есть потом такой очень... спор в суде. Судья робот говорит, засужу. Адвокат. Нет, не имеешь засужу. Вот здесь я не знаю, такую фантазию я еще пока не развивала. все-таки, понимаете, когда человек обращается за помощью к юристам, ему необходимо, наверное, и все-таки какое-то и человеческое отношение во многом. Согласна с вами, да. И это очень часто видно как раз-таки при выборе адвоката или mm -hmm. юриста для ведения какого-то дела. Mm -hmm. а, люди в первую очередь руководствуются именно своим эмоциональным состоянием при общении с, э, с представителем. Если им комфортно, то они уже вместе договариваются о работе совместной. А если бывает дискомфортно, то человек вправе выбрать другого специалиста mm -hmm. для ведения своего дела. А ну, то другого робота. Ну, вы другого выберешь, робота, а, да. а, а разницы никак. Это мой брат. Слушайте, ну вот мы все знаем, что существуют теперь юридические клиники, да, и в том числе при вузах. Сейчас uh -huh. мы посмотрим вместе с вами небольшой сюжет про клинику Санкт-Петербургского государственного университета. И продолжим наш рестфор. Говорят, лучший способ разориться в будущем сэкономить на юристе сейчас. Но что, если вас коснулись проблемы правовой сферы, а вкладывать большие средства в частных специалистов, нет физической возможности, на юридическом факультете СПБГУ знают, как вам помочь. В креслах консультантов студенты готовы решить острые правовые проблемы, правда, под чутким присмотром преподавателей. Возможность будущим юристам отработать навыки в реальных ситуациях предоставляет студенческая правовая клиника Санкт-Петербургского государственного университета. Эта услуга доступна, прежде всего, малоимущим гражданам. Мы оказываем правовую помощь гражданам, чей доход не превышает 27 тысяч рублей в месяц. Это самый широкий в городе охват нуждающихся в бесплатной юридической помощи. Структура правовой клиники – это серьезный производственный цикл. Работа с гражданами начинается со звонка. Клиент связывается сначала с диспетчером, а затем попадает на консультацию. Я составляю памятку о том, что нужно предпринять, какие действия, в чем заключается правовая проблема. Мы также учимся правильно оформлять документы, исковые заявления, заявления в различные государственные органы. Сейчас в СПБГУ единовременно готовы оказать помощь 150 студентов. Услуга такого бюро полезна и потребителям, нам с вами и самим учащимся. Клиника создает условия, максимально приближенные к действительности и формирует у будущих юристов настоящий профессиональный опыт. В этом году юридической клинике исполнилось 20 лет, и за эти годы не поступило ни одного нарекания. Наши студенты, как мы говорим, обречены на успех. Они э, гарантированно предоставляют качественную юридическую помощь. Во-первых, потому что здесь дается качественное теоретическое образование. Во-вторых, потому что их еще готовят специально в специальных тренингах до начала работы с клиентами. И, наконец, третий компонент. У них есть текущий сопровождающий контроль со стороны преподавателей. Федеральным законом студентам запрещено оказывать помощь по уголовным делам и делам, вытекающим из административных правонарушений. Однако консультанты могут обеспечить квалифицированную помощь гражданского, трудового, жилищного и образовательного права. В среднем на решение правового вопроса студенты-юристы уходят две недели. Если вы хотите обратиться за качественной юридической помощью, то можете задать вопрос на сайте виртуальные приемы или обратиться на юридический факультет. Я знаю, что вы учились да? Да, я и... заканчивалась по ПБГУ, я действительно там работала, прям бальзам на душу вспомнить. <свят> Это очень-очень приятно. Да, я действительно заканчивала mm -hmm. и работала несколько лет, в том числе mm -hmm. в клинике, оказывала точно так же помощь гражданам. Это mm -hmm. было. Ну вот скажите, пожалуйста, Елена, вот э, эта клиника, понятно, она изначально, да, оказывает э, бесплатную юридическую помощь, как мы слышали, неимущим, а... Э, вот когда уже юристы становятся профессионалами, да, они заканчивают вуз, в каких случаях все-таки можно рассчитывать на бесплатную юридическую помощь? А вообще в городе Санкт-Петербурге есть закон, mm -hmm. который предоставляет бесплатную юридическую помощь гражданам, которые имеют регистрацию в Санкт-Петербурге. Этот закон был принят в рамках федерального закона о бесплатной юридической помощи, который ну, распространяется на всю страну. Mm -hmm. А у нас уже идет, знаете, конкретика. Mm -hmm. И адвокат. Адвокатская палата Санкт-Петербурга составляет список адвокатов, которые uh -huh. а, оказывают бесплатную помощь. А, также исполнительные органы власти обязаны на своих местах про свою деятельность всегда а, консультировать граждан бесплатно. На бесплатного адвоката нельзя выбрать, да? Его, он предоставляет, Да, он правильно? предоставляется, совершенно uh -huh. верно. Особенно если это дело касается там уголовных каких-то uh -huh. дел, то там уже а, в обязательном порядке по уголовному кодексу человеку или следователь, или дознаватель, или суд uh -huh. а, предоставляет адвоката, если он не смог выбрать сам. То есть если человек хочет э, все-таки получить бесплатную юридическую э, помощь, то ему лучше обратиться в коллегию адвокатов, чтобы понять, кто из адвокатов. Э, кто э, может э, это... ну можно и так, в принципе uh -huh. можно и так, да. Uh -huh. так а если мы идем в какие-то коммерческие структуры, как, понятно, что uh -huh. есть деньги, да, у кого есть деньги, тот заказывает музыку. как правильно выбрать специалиста, на что обратить внимание и как может не попасть, кстати, платить, да. в лапы мошенников, потому uh -huh. что тоже такое, наверное, бывает. Uh -huh. ну а вообще, если говорим о коммерческой деятельности и uh -huh. любой или юридической консультации или адвокатской конторы то они зачастую дают возможность бесплатно получить какую-то uh -huh. консультацию устную. Но, конечно, они это делают с целью того, чтобы продать потом свои услуги и показать вам ну, свой профессионализм. Uh -huh. а, как не попасться в лапы мошенников? И распознать профессионализм. Распознать. Я думаю, что, конечно, стоит попросить у специалиста его э, дела выигрышные uh -huh. по вашему вопросу. Если у вас бракоразводный процесс, то пускай адвокат покажет, где будет написана фамилия в решении суда о том, uh -huh. что он действительно представлял интересы и ИСЦА и истец одержал победу. Я думаю, где будет потом ваша жена после... Пусть покажет, где она будет. И если же, он будет проверять, вот он прочитал фамилию и пойдет узнать, так ли это на самом деле? Нет, и если решение суда есть, это уже говорит о том, что у человека, у специалиста, адвоката хорошая, так скажем, судебная практика благоприятная. То есть можно говорить о его профессионализме. Ну, не исключаем эмоциональный фактор. Если вам человек неприятен, то, конечно, не стоит его выбирать. А опыт работы стоит проверить. И маленький последний вопрос. Вообще, если говорить об оплате услуг, все-таки юридическая адвокатская помощь, она оплачивается до или уже или после постфакт. завершения вот всего а, дела? Ну, по общему правилу, всегда эта оплата идет частями. Ни один адвокат не возьмется, если не будет предоплаты. Потому mm -hmm. что нередки случаи, когда адвокатов обманывали. А... То есть первый какой-то платеж идет, потом э, в середине рассмотрения дела, и завершающий уже, если вынесено решение, то mm -hmm. окончательный гонорар выплачивается специалист. Ну, а в случае бесплатного адвоката, соответственно, там только mm -hmm. позитивные эмоции, что называется, для обеих сторон. Адвокат выиграл, Дело в том, что мне сложно говорить про адвоката и позитивные эмоции. Нам все-таки как к врачам с радостью-то не приходит. Обычно всегда... Ну, человек, по крайней мере, может быть спокоен, что ему не надо тратиться еще и на оплату услуг, Спасибо. Спасибо большое. Напоминаем, у нас сегодня в гостях была Елена Феоктистова, юрист, и мы говорили о том, как получить бесплатную юридическую помощь, ну или если решили заплатить, то как выбрать адвоката, чтобы не попасться в лапы мошенников.